судить по повестке, то мы вернулись в напряженный до предвыборный период. Ну и, конечно, все бы хорошо, но не все депутаты пока имеют кабинеты. А если нет кабинета, значит нет интернета, интернета и всех прочих возможностей для того, чтобы готовиться к работе. Хотя в этот период как раз идет целая серия очень серьезных законов, и таковым является 14 номер который так сокращенно называется публичной власти, и Юрий Петрович более подробно о нем расскажет, мы будем категорически против этого закона, потому что мы считаем, что это закон по переходу от федеративного государства к унитарному, с ущемлением прав и местного самоуправления, и регионов, ну и расширение прав и без того больших, Президента Российской Федерации Хотя с нашей точки зрения Если вы говорите о гражданском обществе То правильно было снять первое Муниципальные фильтры Потому что ну, на президента партия может выдвинуть человека да? А на губернатора не может Мы считаем, что было более правильно Вообще-то вернуться к выборам глав администрации Это бы несколько сняло и коррупционную составляющую Если вы проанализируете То сегодня куча сети менеджеров ну, скажем, в Ростовской области 39 сети менеджеров вот за последние 10 лет привлечены за превышение должностных полномочий или коррупционное преступление, понимаете? И это ж не только у нас. Кроме того, если вы посмотрите, то было бы правильным, наверное, все же пересмотреть и разделение налогов и внести в бюджетный в налоговый кодекс поправки о том, чтобы все-таки хотя бы 50 на 50 делить налоги, а не так, как сейчас. 200 полномочий передали из федерального уровня на региональный, региональный, на муниципальный, а мандатами финансовыми обеспечили 30%. Именно с этим связана постоянная задолженность консолидированного бюджета от 2,5 до 3 триллионов, при том, что идет... По нашему мнению, необоснованное собирание денег фонд национального благосостояния, правда, не говорят какого, который к концу следующего года будет равен доходной части бюджета. Ну, то есть парадоксально, с одной стороны нерешенные вопросы на нижнем уровне, где все проблемы от рождения до смерти, а с другой стороны недофинансирование. Третья проблема, вы видите, что в принципе, если верить, Вашим начальникам и ведущим на центральных каналах, то у нас катастрофа с коронавирусом. А я спрашиваю, а чем занимается оперативный штаб? Вы могли слышать, и этот вопрос уже в новом созыве четырежды поднимал. Потому что мы считаем, что если заседает оперштаб, который призван решать проблему, то он, наверное, должен информировать, в чем же причина или неправильное решение. Или все-таки причина несколько более фундаментальная и заключается в том, что оптимизированное здравоохранение или уничтоженное первичное звено и отсутствие необходимых лекарств и протоколов, так они в медицине называются на данном моменте, является главной причиной и повышенной смертности, и заболеваемости, потому что нам лично непонятно, как можно 15 стран открывать самых вирусоопасных. И в то же время своих людей усаживать под конвой и никуда не выходи, без QR-кода никуда не входи. Ну, мы считаем, что это вообще-то крайне необоснованные решения и малообъяснимые. Ну и, конечно же, в этой повестке есть еще два вопроса. Первый вопрос. Есть наш закон, который мы отказались рассматривать по 18 статье. Вы знаете, что мы были единственной фракцией, которая стопроцентно выступала против повышения пенсионного возраста и давали свои аргументы, и проголосовала единственная стопроцентная фракция КПРФ. Точно так же, как мы вносили и законы об отмене, трижды уже, и вот сегодня будет 66 номером один из законов, который предлагает, все-таки учитывая публичную пиар-заботу власти о медицинских работниках, о педагогических работниках, мы предлагаем на их примере вернуться все-таки к разумному и светлому. Но ну, если вы считаете, что медицинские работники герои, ну вы хотя бы верните им возможность выхода на пенсию после перегруза на работе, как и педагогам. Потому что всем понятно, что в советское время привилегии были у преподавателей. Почему? Потому что самая психоопасная профессия – это преподаватель. Именно поэтому был удлиненный отпуск. Это было рассчитано научно-исследовательскими институтами. И такой закон мы предлагаем. Кроме того, вы можете посмотреть, есть три закона, пиар-закона, которые Единая Россия потанцевала перед выборами очень много. Это о том, чтобы отменить комиссионные Вознаграждение для кредитных организаций за возврат ваших денег, за клиентский перевод. Сегодня, видите, скромно, без объяснения, по 118 статье два таких закона просто снимается, Хотя мы считаем, что в данной ситуации, когда уже 8 лет идет падение доходов реального, реальных доходов населения, и идет перекредитация или закредитованность колоссально нашего общества, банковская система сегодня имеет... Сверхприбыли необоснованно. Потому что если вы посмотрите, из Великой депрессии первый закон, который предложил Рузвельт, это борьба как раз э, с монополией и борьба, скажем, с сверхприбылями банковской системы. Понимаете? И этот закон был реализован, который заставил банковскую систему учитывая, быть кровеносной системой и позволило выйти из Великой депрессии. Что делает у нас банковская система? У нас банковская система вещь в себе. Вот у нас в скором времени будет отчет ЕЦБ, то есть нашего Банка России, он же у нас не центральный банк, а Банк России. У них все хорошо, понимаете, а в стране плохо. Тогда я спрашиваю, чей это банк и для чего он служит? Для самообогащения узкой группы ограниченных людей или все-таки для решения проблем страны? Николай Васильевич уже объявил о очень важном законопроекте, который сегодня будет рассматриваться. Вот этот толстый законопроект, он у меня в руках. Да, это называется он «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Но о, мы не, не будем поддерживать этот законопроект. Не на то, что коммунисты все-таки государственники, мы всемерно готовы способствовать укреплению федерации, укреплению вертикали власти, укреплению центра. Но нельзя укреплять такими способами, авторитарными способами. Укреплять надо через демократию, конечно же. Что нас здесь не устраивает? Ну, прежде всего, не устраивает то, что теперь обнуляются, могут обнуляться сроки, губернаторские сроки, сроки руководителей субъектов, так же, как у нас сделано это на федеральном уровне в отношении президента. То есть, все те, кто отсидел там, работал много сроков, они теперь могут обнулиться и еще работать по два срока. Увольнение губернаторов теперь может происходить очень скоро, очень быстро, незаметно и без всяких объяснений. За То месяц. Есть, да, без, всяких, без всякого рода объяснение, просто в связи с недоверием президент может уворить, без какой-либо конкретизации. Хотя, конечно, вопрос, вопрос должен решать народ. Отзыв прописан в законе, теперь отзыв права народа на отзыв, оно ликвидируется. Далее, снова расширяется полномочия Госсовета, дополнительно, причем Госсовет будет все больше, видимо, отнимать прав у Конституционного суда. Сейчас споры между с, значит федеральным властью и властью субъектов и муниципальных образований, он решается в Конституционном суде. Теперь многие из этих споров будут, а да, будут рассматриваться в Госсовете. Обращает внимание на то, что нечетко прописаны принцип разграничения полномочий между властью федеральной, властью субъектов и местными органами власти. На это обращает внимание в своем подробном заключении. Комитет Госдумы по региональной политике, и, конечно же, вот эти позиции должны быть учтены. Мы полагаем, что в этом законе следовало бы прописать право депутатов на проведение встреч, свободных встреч с избирателями в любом месте, где он считает нужным, в любом помещении, и только в том случае, когда... В результате этого наступили какие-то нарушения общественного порядка. Только в этом случае депутат должен нести ответственность уголовную, либо административную. Никаких согласований с местными властями депутат не должен проводить. Ну и э, применительно к этому законопроекту я должен был бы, я должен, мы должны отметить, наша фракция, что э, на сегодня, собственно говоря, все возможности усиления президентской власти они уже исчерпаны исчерпаны еще были в прошлом году при принятии конституции и этот в этом смысле закон является не вполне приемлемым мы полагаем что не только голосуем против но мы полагаем что вопрос следовал бы вообще вынести на рассмотрение парламентской слушания и второй вопрос который мне поручено председателем нашего председателем партии доложить вам это вопрос касающийся застреленного лося в Саратовской области. Вот, значит, Валерий Фёрдси Рашкин направил такой документ председателю Следственного комитета, в котором он обращает внимание на то, что эта история с лосем после возбуждения дела обросла множеством догадок, множеством доводов и предположений которые высказали журналисты, политики и даже некоторые государственные деятели. Поэтому в целях скорейшего установления истины по делу он предлагает, чтобы его пригласили на допрос к следователю, чтобы он дал показания соответствующие и чтобы он участвовал в проведении самых разнообразных и необходимых для этого следственных действий. Мы обращаем внимание на то, что вообще эта история с Лосем она превратилась в какой-то Пиар-компанию против Коммунистической партии Российской Федерации. Вроде бы э, вся история партии, она сводится к истории отстрела Лося. Но на самом деле там все достаточно просто и понятно. Рашкин даст показания, полагаем, может быть сегодня там или завтра. Тогда будет в средстве массовой информации представлено более, значит, более подробные сведения, которые СМИ смогут использовать и все будет вполне ясно и понятно. Спасибо. У нас только за последние 10 лет в стране выгорело, вдумайтесь, 7% лесов. А когда горит лес, сколько лосей, медведей, косуль, зайцев, лис, сгорает, и за это никто не отвечает. Хотя у каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество. А с нашей точки зрения фамилия, имя, отчество у пожаров – это проведенная по заказу лесных олигархов реформа лесного кодекса. У нас Белоруссия лесная республика. Посмотрите, климат такой же, как бы на большей части российской федерации. У них что-то ничего не горит. И дай бог, чтобы не было. А у нас сначала вырубят нелегально, потом вывезут заморские страны, а потом поджигают. мы почему-то не прокуратуру, не следственный комитет, не МВД это не интересует. А это неправильно.